Тихотворение серебряная долина, Решетников Александр Владимирович. Серебряный месяц повис над долиной. Поля задремали серебряным сном. И слышен серебряный шепот калины, серебряной искры над ярким костром. Река серебрится в серебряной дымке, но не покрылась серебряным льдом. Средь сосен серебряных ветхий и зыбки. Стоит на опушке серебряный дом. Дымок серебристый струица, играя, В покое лесном серебристый тиши. Серебряной власти конца нет и края, Серебряной думы в глубинах души.